Доброго времени суток всем, следящим за развитием событий вокруг печально известного ООО «Бизнес-Медиа». Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и Аня Харитонова. почему ко мне отдельное обращение, спросите вы. Да потому что все, что мы сейчас раскапываем, старательно взрывалось Аня на протяжении нескольких лет. И если бы не ее тяга к этим закапываниям, то не было бы ни этой таблицы, ни множества обманутых людей, ни коллективных жалоб в прокуратуру, ни этого канала. «Итак, таблица. Она прекрасна!» – воскликнул бы человек, наделенный одновременно чувством понимания красоты и чувством любви к цифрам. Как с ней работать и какие возможности она представляет? Что ж, начнем факультатив. Первое, что демонстрирует таблица, это весьма мрачную картину всеобщей тяги к расторжению договоров. Даже не вникая ни в малейшей степени в глубь ее возможностей, мы понимаем, что товар бизнес-медиа в лучшем случае сильно подпорченный. Таблица начинается с темных тонов, преобладающих над светлыми в соотношении 9 к 1, и лишь не спадая вниз начинает слегка осветлеть. В окончательный светлый тон она окрашивается лишь к августу предыдущего года. Это значит, что франчайзи, купившие франшизу в течение последнего года, еще не расторгли свои договора и не обратились в надзорные органы в поисках возможности вернуть уплаченные за некачественный товар деньги. Вверху таблицы мы видим условные обозначения, которые существенно упрощают чтение таблицы. Это заливка бежевым цветом, означающая проблему между франчайзером и партнером. Цифры 2 и 3, означающие количество перепродаж. Надпись «Уже в числе партнеров», означающая, что данный город уже был в нашей таблице ранее, и считать его новой территорией, о которых регулярно рапортует Аня, не следует, так как продать этот город хоть 10 раз десятью городами он не станет далее стоит дата сегодня это 0 4 сентября восемнадцатого года означающее, что данный партнер до этого дня договор не расторг ячейка это в свое время ввела в ступор сотрудников франшизы РУ, с которой я беседовал по поводу того насколько достойным она считает размещение на площадке своего работодателя данного франчайзера Поэтому исключительно для нее поясню, что если партнер работал до 25 октября 2015, то в графе стоит 25 октября 2015. Если он работает до 4 сентября 2018, то в графе стоит 4 сентября 2018. Все просто. Справа от таблицы информация неофициальная, выведенная исключительно с целью понимания того, за какой срок человеку необходимо будет окупить данное приобретение и успеть заработать на нем. Поскольку партнеров, которые не работали ни единого дня, но под данным ФИПС отработали по полгода и более, а иные работают и по сей день очень много, Дубна, Балашиха, Чебоксары, Благовещенск, то появилась необходимость ввести так называемый коэффициент реальности. Вот он. Итого, сплюсовав данные о продолжительности действия договора, разделив сумму на количество договоров и применив коэффициент, получаем более-менее реальный средний срок продолжительности сотрудничества. Если же кому-то, как Анне Рождественская из франшизы РУ, эта информация покажется непонятной, не принимайте ее в расчет. В конце концов, вы же не планируете покупать данный продукт. Эта информация исключительно для людей, решившихся вложиться в эту франшизу. Таким образом, я разъяснил условные обозначения и некоторые расчеты. Но это не все замечательные возможности этой таблицы. Многие из них спрятаны под манипуляциями со стрелочками вверху каждого столбца. Хотите вы, к примеру, посмотреть, сколько партнеров пострадало на момент вашего заключения договора с бизнес-медиа? Жмете треугольничек и указываете желаемый вариант сортировки. В данном случае по возрастанию. Щелк. И ко дню заключения договора между мной и бизнес-медиа в лице ее трудолюбивого директора Харитоновой 27 партнеров уже расторгли договора. Купил бы я эту франшизу, располагая я этой информацией до покупки? Однозначно нет. Если же кто-то из зрителей на моем месте таки купил бы ее, опишите в комментариях свою позицию по данному вопросу. Думаю, подобно мне поступило бы подавляющее большинство покупателей, купивших этот продукт только благодаря тому, что Харитонова и Желенков мастерски скрывали эту информацию долгих 4 года. Но на сегодня скрывать ее более не удастся, благодаря коллективным действиям, введенных в заблуждение партнеров. И господам Харитоновой, Желенкову, их сестрам, женам и прочим родственникам придется поужаться в планировании бюджета на очередной год. Если вы решили, что это все, что умеет эта таблица, то вы ошибаетесь. Берем и нажимаем на стрелочку в столбце «Город». Сортировка по возрастанию. Теперь наглядно видно, сколько раз перепродавались города. Лидер – Барнаул. Три раза и все три договора расторгнуты. Ижевск тоже продавался трижды, но третий партнер еще не расторг договор. Также наблюдаем много продаж по два раза. Все эти продажи демонстрируют, если и не регресс, то топтание на месте бравых менеджеров по продаже франшизы. Ведь города-то эти уже записаны на скрижали в боевых будни бизнес-медиа. Однако Аню Харитонову это нисколько не смущает, и она считает все эти продажи как новые города-партнеры. Они вообще с цифрами дружат по-своему. К примеру, исходя из данных сайта FIPS, в Барнауле у бизнес-медиа нет партнера. А по данным Ани Хритоновой, аж целых три. Вот и еще одна полезная возможность таблицы – она дает нам представление, каким образом бизнес-медиа набрали 130 партнеров. Франшиза, реклама на кнопке и табло лифта гарантирует вам, что как и в 130 городах нашей страны и трех других стран по СНГ… Следующая полезная опция таблицы – это наглядно показать, где Аня попытается вас кинуть. Как это сделать? Давайте я вам покажу выбираем сортировку городов от а до я и ищем повторение городов например воронеж смотрим на столбец дата расторжения и столбец дата заключения договора и ужасаемся со сбоевым ае договор был заключен ранее чем расторгнуться от черноземье пресс-медиа айда аня айда впрочем в этой роватой фразе пол не подходит к данному случаю если спуститься вниз по таблице, то таких случаев будет еще несколько. Поясню, откуда они берутся. Продав жирный город с населением от полумиллиона и выше, Аня не останавливается в поисках партнера и не переключается на поиск рекламодателей. Об этом говорят и другие пострадавшие, что обещанных и федеральных РД от Курска ждать не приходится. Она и далее методично ищет партнера в этом же городе. Найти его получается уже проще, так как уже размещены конструкции, висит какая-то реклама. Остается только довести до сведения следующего покупателя потенциал данного вида обогащения и пояснить, что у теперешнего собственника франшизы реализовать этот потенциал не получается. но уж у вас-то точно получится. Что значит «уже в числе партнеров»? оставаясь в сортировке городов по возрастанию ищем повторение городов например ангарск архангельск клиент купил франшизу на город который уже являлся партнером бизнес-медиа может ли это быть дополнительным партнером вряд ли как были ангарске архангельск и двумя городами так четырьмя они и не стали более того куплены они практически всегда тем же человеком за исключением трех случаев, когда это был другой человек. Но Аня считает партнеров иначе. У Ани Ангарский Архангельск — четыре города партнера. Вот так. Кстати, если обратить внимание, докупают табло люди, которые либо недавно купили кнопку, либо купили их одновременно. Партнеру, отработавшему более года, втюхать к уже образовавшемуся геморрою дополнительный, это крайне сложно, разве что под наркозом. Поэтому указания они просты. Продавать табло по горячим следам. Купил человек кнопку, заключил первый договор, нашел первого рекламодателя, сразу впендюривать ему и табло, ибо лучшего случая уже не будет. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! теперь о том как я пришел к количеству городов-партнеров в последней графе перепродажи ставим фильтр запятая и 2 исключая дублирование городов проданных по нескольку раз и города где куплены и кнопка и табло а в графе номер договора расторжения исключаем ячейки с этими номерами оставляя лишь действующих партнеров считаем Получаем 71. Вычитаем Уфу, Павлодар, Алматы, Минск, Вологда, Симферополь, которых никто никогда не видел, кроме как на страницах франшизы.ру, не чурающейся рекламированием подобных франчайзеров. Остается 65. Вычитаем Благовещенск, Дубну, Екатеринбург, Костромус, тывкар. Остается 60. Разумеется, мы понимаем, что среди этих 60, как минимум, еще десятка 2-3 не работают, но еще не расторгли договор по разным причинам. Пытаются найти покупателя, надеются, что франциза выстрелит. Расторжение активно откладывает Харитонову по указанным большим причинам. Итого, предположительно, реальных партнеров у бизнес-медиа пару десятков. Но это пока не проверенная информация о а домыслы. Анну Рождественскую прошу не заострять на ней внимание. А заострить ее внимание прошу на сильно расходящихся цифрах количества партнеров по данным официального источника и размещенной на странице франшизы РУ рекламы. Даже если добавить к тем данным 3 человека, купивших табло в городах, где уже была куплена кнопка, то число партнеров на вашей площадке у бизнес-медиа все равно почти в два раза больше, чем в реальности. Теперь просьба к людям, проживающим в указанных в таблице городах. Если это вас не затруднит, пройдитесь по двум-трем соседним подъездам. И если в них висит что-нибудь подобное, сфотографируйте, пожалуйста, чтобы мы знали, какие рекламодатели там размещаются, чтобы наряду с рекламными площадками доносить правду о бизнес-медиа и им если же там окажется социальная реклама то это тоже результат у нас будет подтверждение что в этих городах работа идет шатка-валка либо не идет вовсе и под конец выпуска предложение. впрочем нет это мероприятие следует проделать сюрпризом для Ани. с вами же я прощаюсь до следующего выпуска спасибо что нашли время послушать ставьте лайки либо дизлайки подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте услышанное и если выяснится что я где-то ошибся то я исправлю эту ошибку в будущих выпусках. Увидимся в ближайших видео.